Расположенный во Всеволожске-Ленинградской области шинный завод финской Nokia Tires» заинтересовал нескольких потенциальных покупателей. Как пишет газета «Коммерсант», на предприятие прежде всего претендует нефтехимический гигант «Татнефть». До недавнего времени «Татнефть» сама выпускала шины «Кама Tires. Однако из-за санкций вынуждена продала этот бизнес компании под названием Холдинг. 49% этой компании принадлежат правительству Татарстана. Также ленинградское предприятие готов приобрести концерн «АЕОН», принадлежащий бизнесмену Роману Троценко. Это многопрофильный игрок, среди активов которого региональные аэропорты, предприятия речного транспорта, производство азотных удобрений и многое другое. В российском представительстве Nokia с телеканалу «Автоплюс» заявили, что компания по-прежнему рассматривает различные варианты ухода из РФ, но никаких конкретных решений пока не принято. Что касается самого завода, то он способен выпускать до 16 миллионов разнообразных покрышек ежегодно. Большую часть продукции отсюда поставляли на экспорт. Но сейчас отгрузка за рубеж стала невозможной из-за антироссийских санкций. В начале февраля появилась информация, будто Черри рассматривает возможность локализации производства своих кроссоверов на мощностях ульяновского автозавода. А чуть позже появились фотографии, подтверждающие этот факт. Через УАЗовский конвейер прогнали окрашенный кузов модели Тига-8, однако недавно УАЗ попал под адресные ограничения со стороны Евросоюза. И теперь, как сообщают ведомости, руководство поднебесного автопроизводителя решило подыскать другую сборочную площадку. Взамен группа «Соллерс» готова предложить китайцам конвейер во Владивостоке, где еще недавно выпускались «Мазды». Более того, как стало известно телеканалу «Автоплюс», представители «Черри» даже осматривали этот завод. Также ходят слухи, что для выпуска кроссоверов ТИГА рассматривается Нижегородский газ, откуда недавно ушли Volkswagen и Шкода. Компания Mercedes-Benz готова продать свой завод по сборке автомобилей, расположенной на территории подмосковного индустриального парка Есипова. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на собственные источники. В нынешний момент конвейер, где прежде собирались седаны е e класса на 80% принадлежит головной компании Mercedes-Benz AG, а 20% являются собственностью совместного предприятия Daimler Kamas Rus. Основным претендентом на покупку издание называет «дилерский холдинг автодом». Однако покупатель простаивающего сейчас производства, скорее всего, не сможет использовать его для сборки автомобилей Mercedes-Benz.